дорогие мои здравствуйте те кто любит слушать и смотреть мои видео и так пригла приглашаю вас на очередное свое видео ну в общем-то его можно назвать под эгидой помощь ангела такие рассуждения через карты рассуждения о жизни о судьбе Сегодня будем немножко так экспериментировать, может быть, возьмем старые или норманы, новые линорманы и посмотрим, как они будут для вас взаимодействовать. Ну, такие рассуждения я уж не знаю, насколько вперед, но на какой-то период, вперед, может быть, на три недели вперед. Сами посмотрите, как там пойдет. Итак, я начинаю. свежие или нормальные более современные так сказать будем вот так их ложить чтобы они нам что-то подтверждали одобряли чтобы они что-то нам объярчали начну с рассуждений на тему будет ли помощь будет ли помощь мне нравится когда в теме помощь лежит карта медведя то есть с одной стороны дерево с другой стороны медведь то есть ближайший период скажем так но мне кажется вы уже сейчас находитесь уже в какой-то таком в сезоне в сезоне помощи то есть вам какая-то помощь идет извне, то ли от высших сил, то ли реально от людей. Но вы можете ее как бы не прочитывать, не понимать, что идет защитные какие-то ситуации для вас. Какие-то невидимые платочки закрывают, какие-то невидимые соломки где-то подставляются. И это мне нравится. Я бы сказала, что через две недели будет ситуация, когда вы и сами сможете выкарабкиваться без всякой помощи. То есть вот тут интересно, почему я так говорю. Потому что карта медведя, она дружественная, но в то же время она очень энергетичная. Конечно, для нас, для русских людей, как карта медведя это большой плюс. Это для французов под вопросом Ленорманта. Французские карты, да? То есть давайте трактовать эту карту на других надейся, но сам сама не плошай. Вот такая тема. Но я не вижу, что вот нет помощи. Тут вот в принципе, конечно, начальный период там данная неделя и неделя вперед, вот которая сейчас идет плюс неделя вперед. Карта дерева она всегда говорит и о родовом древе и о в том, что, возможно, родственники тут помогают. То есть, возможно, сейчас родственники от вас не, отвор... от... не отвернулись. И если вам нужна их помощь, как говорится, вперед из песни. Идите, пообщайтесь, поговорите. Может быть, попросите временно какую-то вот патронажность. Теперь переходим к каким-то действиям, каким-то событиям. Ну, я вижу, что ближайшие полтора недели, может быть, вы уже вошли, это я буду говорить, потому что они немножко настоящие цепляют, а потом мы вперед отталкиваемся. да? Очень много забот, связанных дом, брак, быт, моя семья. То есть более такие семейные занятости и хлопоты, я бы сказала. То есть дом... Защищай, кто в доме, защищай свои интересы в своем доме. Может быть, кого-то нужного надо в дом привести. Это, конечно, сейчас для, дорогие мои, может быть, для одиноких. Ну, Может быть, это мы дальше будем смотреть. И еще интересно, что будешь делать. Еще хочу сказать, что через две недели на вас, через две с половиной недели, на вас найдет, вот я же сказала, энергия, большая энергия какая-то вам придет, как импульс. И вам захочется кого-то наказать, карта метлы и плетки. Захочется кому-то высказать. И захочется высказать и домочадцам в том числе. И если вы будете тратить свои энергии сильные, благородные, на то, что наказывать кого-то, с кем-то счет сводить, это может плохо отразиться на карта клевера перевернутая. То есть это может отразиться сложно на ваших, будет мешать заработкам каким-то. Вы будете отвлекаться. Вот тут такой момент. Не отвлекайся. Через две недели не отвлекайся. Сейчас, да, период дома помощи, концентрации союза. А потом э, переметнись на тему работы, хобби, творчества, если это приносит деньги. Тут вот интересный отсек. Называется «Власть, не власть». Ну, возможно, есть ощущение, что все, кто власть придержащих, вас вот гноит, какие-то подножки ставит, навстречу не идет. Это такое ощущение. Ну, может быть, даже так оно и есть. И вы, возможно, ищете, спасаетесь какими-то дополнительными ресурсами со стороны родственников. Это вполне тут вот укладывается вот в этот расклад. То есть, если они сейчас власть придержащие, Вредничают. Карта змеи. Значит, мы молчим, терпим, учимся. Карта змеи, кстати, она немножко каким-то боком некоторые трактуют и как медицинскую ее, да, вот все-таки там на чаше змея. Ну, даже если... Вообще интересно, смотрите, что змея-змея. То есть вот совпадение произошло. Старый Ленорман, новый Ленорман. То есть это говорит о том, что... Сейчас больше обращай внимание на свое здоровье, на свое самочувствие, а не на борьбу с начальством, не на какие-то высказывания, не на какие-то конфронтации. И тогда будет все очень хорошо, и все сможешь потом разрулить. То есть надо, как сказать, на данный момент вам подвластна власть в доме. Вот пока что разруливай той властью, наслаждайся той властью и там разделяй, может быть, или не разделяй, может быть, соединяй и так вот властвуй. Теперь очень интересная тут такая тема, есть ли какие-то сомнения, есть сомнения по поводу дальних поездок, ехать, не ехать, вообще по поводу поездок. Есть сомнения, может быть, идеи были, но которые ведут и сомнения, может быть, неуверенность в себе, надо ли ехать, допустим, на работу за границу, может быть, не хватит знаний. Есть такое подсказка, не хватит знаний, подучи языки, язык подучи. Хотя вы, дорогие мои, английский, он очень международный, и он везде вас выручит, как говорится, и в Антарктиде, и даже в Японии. Хотя там слабее, чем в Антарктиде. Но английский есть английский. После русского это нужен вам английский, я так думаю. Кто уже владеет английским, то, э, ну уж не знаю, может быть, это обучение такое, подсказка на обучение, на тайные какие-то обучения. Но не обязательно, нет, ни в коем случае. Сейчас тут не про эзотерики всякие, нет. Я про специальные обучения, по специальностям, которые вам подскажут тонкости, за счет которых вы станете сильнее и богаче в дальнейшем. Еще какие-то у вас страхи, есть, скажем так, сомнения. Ну, страх такой смерти, чего-то от половинивания, это ладно. У многих людей может быть карта косы. Страх каких-то наказаний, возможно, зато... То, что вы съездили не туда, какая-то поездка не удалась или куда-то вы не доехали, вот мои карты говорят за это страх. Но я скажу, что этот страх надо аннулировать или перекрывать какими-то денежными оплатами, переплатами. Вот такая подсказка. Это знаете, как страх за, сейчас скажу, страх за то, что пришлют штраф или не пришлют. Но, скорее всего, надо будет где-то заплатить. Вот, вот тут так интересно. И не надо бояться, дорогие мои, дальних стран. Ну, конечно, это сейчас информация для тех, у кого нету лилит в карте рождения в знаке Зодиака Стрелец, естественно. Теперь тема «Любит, не любит, любовь, морковь». Ну, вот смотрите, как интересно. У кого-то любовь, у кого-то крест. Конечно, в таком сочетании мы можем это трактовать как, как любовь до гроба, скажем так. Любовь как крест. кто В постоянных отношениях, скорее всего, трактовка идет любовь как крест. Ты несешь свой крест, ничего страшного в этом нет, потому что в этой истории есть элементы любви обязательно. Для тех, кто еще не познакомился в ближайшие две недели, я советую не знакомиться. Потому что вам подведут сложного партнера, непростого партнера или партнершу. Будут какие-то сложности, какие-то хвости. Будут там, может быть, бывшие женщины сзади ходить, и потом по ведьмам ходить, и потом разламывать ваши отношения. То есть тут, если я вам сказала, дорогие мои, мой совет работает с момента открытия вали Как иногда кажется, для тех, кто не позна... не познакомился еще, я бы сказала, что в ближайшие две недели я бы не советовала вам с нуля, дорогие мои знакомиться. Почему? Потому что крест дает какую-то сложную, утяжеленную, может дать тут программу. Вы можете познакомиться с нуля с человеком, у которого потом выяснятся какие-то охвости, какие-то проблемы, или бывший, или бывший будет там сзади хвостом ходить, и потом может по ведьмам какие-то козни строить. То есть не стоит. Вторая ситуация по любви, которая дальше я вижу. Ну, конечно, карта крысы говорит, что кто-то разглядывает вашего партнера как своего партнера может быть крыса этого воровство, это какие-то проблемы. Вот. Также, конечно, крыса и любовь может дать проблему венерических болезней, потому что крыса разносчик инфекции, тут надо обратить внимание для очень вольных, пока не замужний не женатых людей это через две недели там две недели, полторы такой период. А вообще конечно, кто глубоко в отношениях, Тема любви, ну, может быть, сложна тем, что, возможно, любовь будет как прикрывать сверху, обну... ну, не обнулять, а вот а, отягощать конфликты, связанные с детьми, конфликты, связанные с детьми. То есть может немножко пошатнуться ваше отношение к вашему ребенку, потому что тема любовь, и она обширна, и любовь к маме, и любовь к мужу, и любовь к любовнику, и любовь к собственному ребенку. То есть почему-то вот тут карты сигналят, молодые или норманды, но эти новые сигналят, говорят, говорят, присмотреть к ребенку, может, пора его защищать, может, кто-то плохо погубно влияет, или твой бывший, или твой бывший плохо против тебя ребенка, допустим, настраивает. Ну, как вариант. Будет ли вот в ближайшее время, еще раз повторю, что мой расклад, мои советы, мои подсказки работают с момента открытия вами этого видео. Это видео. Когда вы его откроете, неважно в каком году и в какое время суток, и вижу ли я тут какую-то вашу победу? Есть ли тут ваша победа? Ну, скажу так, победа тут связана с женщиной. Или, может быть, это подруга, может быть, сестра, может быть, мама. Может быть, победу вам даст помощь в победе. Но ну, если вы сами женщина, тоже может быть, как вариант. Победа в выходе из какой-то ситуации. Потому что это я, называется карта перекрестка. То есть это выход из из какой-то ситуации победа будет в том когда вы наконец-то определитесь в ближайшие две недели и найдете выход из какой-то ситуации которая вам она возможно связана с человеком знака рыбы или или с какими-то денежными моментами вы примете правильное решение допустим отдолживать не одолживать отдавать не отдавать покупать не покупать Забирать, не забирать, вступать в наследство, не вступать, скажем так. Или рассчитаться часть за наследство. Тоже хорошая тут тема. И победа, смотрите, опять у нас всплывает э -э медведь. То есть, дорогие мои, через две недели, вот еще одна подсказка, что через две недели у вас будут какие-то энергетические бонусы, и это вам даст победу в, рядом с каким-то мужчиной. Если вы мужчина, то у вас большая энергия для победы над врагами. Если вы женщина, то через две недели вам могут, могут подвести интересного и нужного. То ли это любовь, то ли это напарник, может быть, такой друг с элементами любви. Вы знаете, в жизни всякое бывает, и не надо ни от чего. То есть вот тут не отворачивайтесь от этой персоны, он зачем-то вам нужен. Он вас будет подогревать, подпитывать, уж не знаю в какой степени, но подогревать можно и деньгами, можно подогревать советами, можно подогревать, под, поддерживать вашу уверенность в каких-то действиях. Мне это нравится. И по теме «Сам-сама» что такое первые две недели «Не уповай на мужчину». Вот видите, мужчина потом идет Первые две недели «Не уповай на мужчину, а сам-сама разруливай дела». А вторая неделя будет внутри чувство одиночества. Ну, такая гордыня. Гордыню держим в узде. Потому что карта лилии, она такую иногда дает, знаете, императорство. Э, императорские замашки такие, понимаете. Вот я хочу, мне плевать на всех, а я вот так хочу, я так делаю. То есть вот тут осторожно надо быть. Почему я на это обращаю внимание? Потому что карта, вот тут звезды. А эта карта совмещенная звезды с Лили, понимаете. То есть именно по сроку тоже совпадение. Вторая неделя, через две недели начнется двух, почти там двухнедельный срок, который говорит, Лилия, это хорошо, гордость, это хорошо, твой статус, это хорошо. Но какими методами ты приходишь к этому статусу и какие методы, что ты готова-готов положить на пьедестал своего почета, а кого захочешь, допустим, вытереть ноги, надо ли тут вытирать ноги. Тут вот это вообще центр, я скажу, вот центр, центр, это уже как бы не, тоже мой расклад, но тут вот центр считается, что как бы ангел, ангел подсказывает, вот что ангел вот вам сказал. Первые две недели не упавай на мужчину, если вы мужчина, обратите внимание на здоровье, а вторые две недели, вот, Гордыня это тоже грех земной, поэтому будь внимательна, будь внимателен. Вот, дорогие мои, вам такое видео. Если вам нравится, ставьте лайки. Если не нравится, ставьте дизлайки. Если есть какие-то мысли по поводу, пишите под видео. И до встречи.